Сегодня моя проповедь будет посвящена празднику Пурим. Чуть-чуть. Мы приближаемся к этому празднику. И в конце следующей недели э, наступает праздник Пурим. И вы знаете, некоторые люди сводят этот праздник к такому еврейскому Хэллоуину, когда маски одевают, и вот давайте повыпендриваемся, повыкорчиваемся. На самом деле, на самом деле, это совершенно незабавная книга и совершенно незабавный праздник. И если мы обращаемся и пытаемся понять его, то мы, э, мы можем многое почерпнуть. И проповедь, которую я сегодня приготовил для вас, сохранить свою индивидуальность или предназначение. Наше предназначение. Для чего мы? Когда-то Мордыхай, сказал своей э, племяннице Эстер, он сказал ей, не для сего ли дня Бог избрал тебя. Избрание предназначение. И э, хотя по книге Пури, э, «Эстер» про праздник Пурим я буду говорить в самом конце и начну с чего-то другого, как бы подведу вас к этой идее. Я хотел бы, чтобы вы как бы были внимательны, слушали. Я помолюсь вначале, прошу тебя, Отец Небесный, помоги мне интерпретировать это слово и помоги нам Всем сделать соответствующие выводы. Вашем Иешуа Машиах. Окей. Хотел сказать, что еще со времен Адама, сотворение Адама у каждого человека было свое предназначение, индивидуальность. То есть нас, разумеется, объединяет все то общее, что есть у всех человеков: это кровь, ДНК, дух, душа, тело. Но каждый является определенным индивидуумом. И если мы начинаем читать э, с Бытия, вот я буду читать первая глава 26-27 стих, а потом во второй главе 15 стих, просто сделаю такую маленькую компиляцию, чтобы было понятно. В 26 стихе Господь говорит «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». то есть Два компонента от Господа мы должны были почерпнуть в момент сотворения. 27 говорит, сотворим человека по образу. Здесь уже только один компонент, но добавляется мужчину и женщину. То есть есть какие-то индивидуальные вещи, потому что мы уже там, в Адаме, мужчина и женщина. Следующее. «И взял Господь, Бог человека, поселил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и хранить». Вы знаете, не буду углубляться вот в эти вот стихи, но суть этих стихов и я уверен, что многие из вас неоднократно задумывались над вопросом, а для чего Бог меня сотворил, ну тебя, меня, нас, каждого, народы, соответственно, и тебя как индивидума, где твой Эдемский сад? что тебе нужно возделывать и хранить, в какую сторону Господь направляет твою жизнь, чтобы ты приложился к этому и мог бы, подобно Аврааму, подобно Ицхаку, подобно Якову, которые заканчивали свой жизненный путь со словами, Библия говорит про них такие слова, ушли удовлетворенные, насыщенные жизнью. То есть э, можно... Это, эти слова выразить иначе, сделали то, для чего пришли. Павел говорит, течение совершил, веру передал, я сделал что-то, сделал что-то. И я, понятно, ни в коем случае не дерзаю сравнивать нас, вас, кого-то с такими величинами, как Авраам, Ицхах, Яков или апостол Павел. Но все мы дополняем некий божественный пазл, э, мозаику, и у каждого есть своя роль, и наша роль знать, кто мы. На самом деле, много ответов на этот вопрос есть в книге «Эстер», мы подойдем к этому, но постепенно, вот я как бы продолжаю дальше, и Павел когда-то сказал, что это не только про Адама и не только про Еву. Когда он разговаривал с греками, то в «Деяниях» в 17 главе с 26 стиха он сказал такие слова – от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. То есть каждый народ в своем месте. Дабы, 27 стих, каждый искал Бога, не ощутят ли его и не найдут ли его. То есть мы здесь видим какой-то определенный намек, или точнее, по сути, Павел интерпретирует те слова, которые записаны в бытие. «Я тебя сотворил, чтобы ты был со мною, близок во мне, и тогда ты сможешь реализовать себя, найдя меня, Бог говорит, найдя меня, и моей уже вдохновленностью реализуешь сам себя, ту личность, которая в тебе есть». И Павел как будто говорит, слушайте, наша жизнь – это не только то, чтобы написать как, напитать, напитать живот свой, как по-старославянски говорили, не только для того, чтобы я мог икру на свой кусок хлеба намазать, потому что Павел в другом месте пишет, могу быть и в богатстве, и в бедности, все равно знаю, к чему я стремлюсь. Перед Пуримом я очень хотел вот на эту тему говорить, потому что эта тема важна. Она может быть не такая харизматичная, она может быть не такая ух, заводящая. Но я надеюсь, что многие смогут подумать, для чего ты. Для чего ты. Мы знаем историю людей до потопных, и хоть земля там, и хоть Писание нам дает многие намеки, которые порождают разные интерпретации. Повторяю, разные интерпретации. Наверное, вы в моих каких-то учениях, типа тикун слышали мою версию, я на ней не настаиваю. Каждый пускай будет своей версией. Но, безусловно, человечество во времена до Ноя или с Ноем, во времена Ноя, потерпело некий коллапс. И Писание говорит, земля, это шестая глава Бытия с 11 стиха, развратилась, наполнилась земля злодеяниями, ибо всякая плоть извратила путь свой». Ну, многие считают, мое мнение такое же, что там происходило смешение с ангелами, и человеческий ДНК был разрушен. Есть другие, которые говорят немного по-другому, что просто люди стали неукротимо грешить. Короче говоря, Бог решил сделать там халас по-арабски, и... Только чистое, то, что не извратилось семью Ноха, вывел из всего этого коллапса путем ковчега. Кстати, когда он делает ковчег и покрывает его смолой изнутри и изнаружи, там используется такое еврейское слово «капорет». Слово «капора» происходит от слова «капорет», а «капора» означает «жертва». По сути, мы видим «жертва» или «жертва» жертвы храмовые или жертва Машия Хаи Иешуа, защищающая нас, подобно ковчегу изнутри и снаружи Опять-таки, не хочу вдаваться в эти подробности. но и его семья в составе восьми человек спаслись, и от них все человечество получило второй шанс с определенной индивидуальностью. К примеру, даже если мы посмотрим на имена его детей, Шем, Незводящий имя Господа на землю, Яфет, тот, который может производить Йофи, Яфе, красоту, совершенство, давая человеку визуальное и интеллектуальное удовлетворение. Хам, горячий, зажигающий, возжигающий, энергизирующий, дающий какую-то энергию всему развиваться, и все это под... Крышей Ноаха. Ноах, его имя обозначает покой или удовлетворение, или совершенство. И вы знаете, даже их имена говорят об их индивидуальности. И вот как бы Господь Бог смотрит, чтобы мы могли реализовывать себя. Потом мы знаем, что было опять восстание против Бога, и Бог избирает Авраама. Бог избирает Авраама, потому что человечество опять развратилось. И в Аврааме Бог созидает народ со своей определенной индивидуальностью, чтобы, я перефразирую сейчас апостола Павла, чтобы они или мы его творение созданные Богом на добрые дела. Помните, Павел сказал такие слова, «Ибо мы, Его творение созданы в Машехе, Ешуа, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть суть -то та же самая. В Боге мы можем реализовать себя. И когда человечество отступает, может быть, оно сохраняет свою некую индивидуальность. Но что-то ценное, какой-то корень, без Сокрытие без связи с Господом Богом невозможно. И когда Бог э, дает Аврааму пройти через определенные испытания, и у него начинают рождаться дети, и потом у его детей дети, Авраам, цхак Яков и так далее, то все вот эти поколения Израиля просто покрыты той индивидуальностью, которую Господь Бог клятвенно обещает Аврааму, типа Твои потомки и духовные, и физические будут нести мою истину в мир. Они будут нести ее так сильно, это я интерпретирую Бытие 22, 17 по 19 стих. Они будут нести эту истину так сильно, что зло, врата зла, города зла не устоят перед ними. Они явят миру машиха или действие Духа Машиаха, чтобы принести и исцеление и изменение. И вот здесь мы уже почти, почти приблизились к книге Эстер, про которую я хочу говорить. Но когда Господь Бог, когда Господь Бог выстраивал еврейский народ и сказал, вы должны в своей индивидуальности нести обо мне истину, не забывая, кто вы и что вы, вы должны соблюдать один, два, три, 5 и так далее, он сказал, если будете слушать голоса моего. «Благословлю вас». Это второзаконие 27, 28, 29 главы. И у вас будет на досуге возможность прочитать и переосмыслить их. И там говорится, «Я буду посреди вас». Это конкретно та самая вещь, про которую Дима говорил. Если мы с усердием будем обращаться к нему, если позволим ему изменить наше сердце, и мы обращаемся к нему, к его слову, к его требованию, к его уставу, то его присутствие вокруг нас... Оно может не проявиться вот так, но оно наполняет и изменяет. Я свидетель тому в жизнях многих людей, которые располагали свое сердце Господу Богу через различные вещи. И пускай у некоторых было драматически, но у большинства я не видел драматику, но я видел реальное изменение, которое касалось и устройства их семьи, и отношений в доме, и финансов и работы, и какой-то стабильности, просто стабильности, человеческой стабильности. Потому что даже человеческая стабильность, она приходит от Господа Бога. Один Псалом говорит такие слова, «Если Бог не устрояет дом, то напрасно трудятся строящие его. Если Бог не охранит города, то напрасно бодрствует страж». То есть это подталкивает нас, чтобы мы искали в себе ключ или ржавый гвоздь и могли вырвать то, что плохо, обратившись к Творцу, и Он будет нас направлять. И вот поэтому, когда Бог говорит Израилю, «Слушай, Израиль, услышь меня, я благословлю», но в тот же самый момент Он говорит, «А если не услышишь меня, то все проклятия падут на тебя. Вначале ты почувствуешь неурожай» потому что мало дождей сходит, потом ты начнешь болеть разными египетскими болезнями, потом враг будет атаковывать тебя, потом могут тебя убивать или могут забирать в рабство, а потом ты можешь попасть в землю египетскую. Само выражение «попасть в землю египетскую» обращает нас к второзаконию, 29 глава с 16 стиха, я хочу прочитать, это концепт, это принцип. И я хотел бы, чтобы вы понимали принципы. Я надеюсь, те, кто слушает нас, уже, наверное, привыкли. Мы обычно легких толкований не предлагаем и заставляем немножко включать голову. Но слава Господу за технологию, что мы можем иногда некоторые мессоры, некоторые проповеди прослушать еще раз и... Бум, падает что-то, и ты включаешься. Короче говоря, Таразакония, 29 глава, 16 стиха. «Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской». И если сказать «знаете», то, по сути, Муше говорит тому поколению, которое там в пустыне, это уже поколение тех, кто родился, вырос в пустыне, отцы их уже умерли. И он говорит, «Вы знали, что там в Египте». Вы все потерялись среди египтян и ассимилировались, по сути он говорит так. И поэтому 28 глава говорит, если вы не будете слушать гласа Господа Бога, то опять я верну вас в Египет. И вы там просто растворитесь. Вы забудете, для чего вы избраны, для чего вы призваны. Вы забудете это понятие, что мы призваны исполнять добрые дела в Ишуа Машехе или в Господе Боге нашем. Неважно, какую фразу вы там вставите. Если вы отойдете от Бога, то вы уже не будете тем народа Авраама, Ицхака и Якова. Я сейчас говорю не только евреям по плоти, я говорю тем, кто к народу Израиля через Ишуа прилепился, как написано в римлянам про корень про лазу, или как в Ефесянах написано, стали одним народом в благословениях Иешуа Короче говоря, если вы нет, то вы не там. И, возможно, какие-то вещи понакатанные уже будут двигаться, но вы будете просто отпадать, отпадать и отпадать. И, к сожалению, такие вещи тоже есть. И Библия нам про такие вещи говорит. Павел в одном своем письме говорит, «Я очень сожалею, что там денег, и этот, и еще один отошли, потому что их увлек мир сей». В иврите есть такое выражение «лахзор ле шейла», то есть «лахзор» – это вернуться к шейла, к вопросу. То есть опять стать между небом и землей, я хочу найти себя, я хочу реализовать себя, хотя вне Бога, вне Машеха, Ишуа, это в принципе невозможно. Короче говоря, сейчас мы в книге Эстер, и я хочу вам просто процитировать некоторые слова, ну, по крайней мере, в моих глазах, то, о чем я вам сейчас говорил, здесь прекрасно видно. И хочу заметить такую вещь. Книга Эстер ⁇ это единственная книга Библии, в которой не упоминается имя Господа Бога. И, наверное, оно, и это мое мнение, может быть, у вас другое мнение, но я скажу свое, оно не упоминается здесь, наверное, потому что поколение Израиля, которое было в Вавилонском плену, настолько ассимилировалось, что оно было как бы и недостойно, чтобы там имя Бога было показано явно. Но, читая текст, мы видим, что он незримо все равно присутствует с детьми Израиля, с теми, которые отступил, которых зми, искуситель, увел в сторону. Он все равно с ними ожидает, знает, как повлиять, чтобы они вернулись. Кстати, во второзаконии 28-29 сказано «И когда ты будешь в Египте?» и когда ты уже все вообще забудешь, кто ты и что ты, и растворишься, там где-то в твоих генах все равно будет пробегать искра моего слова, которым я запечатлел твой весь народ, когда вы стояли у горы Хорев, когда я провозглашал 10 речений, и я верну вас, я начну стучаться в ваше сердце, вы к тому моменту уже заплатите, заплатите за те грехи, которые вы сделали, и тогда я начну стучаться к вам, чтобы вернуть вас назад. Короче говоря, мы знаем, что примерно 600 или чуть меньше лет до Рождества Мессии Иешуа царь Навуходоносор в несколько периодов, их было ли 4, или 5, историки спорят на этот вопрос, вывел громадное количество из... Израиля, евреев, в, в, в Вавилон. До этого 10 колен уводил царь Ассирийский. Многие из этих колен до сегодняшнего дня в России не знают, кто они и что они. Но про эти, и, и про иудею, которых вывел э, Навуходоносор, что-то в истории известно, хотя, опять-таки, абсолютно точных цифр нету. Понятно, что он взял туда всю знать, всех богатых людей, чтобы как бы обесточить тех, кто остается здесь, чтобы те, кто остался в Израиле, были таким бессильным народом. И он добился этого. Это называется переселение народов. Э, великий вождь всех времен, человек, который воплощение дьявола, по сути, Иосиф и Виссарионович Сталин, по сути, делал то же самое. Он переселял людей из тех мест, где они жили, чтобы лишить их. Корня, чтобы деморализовать их, но это не он придумал. Цари вавилонские и ассирийские занимались тем же самым задолго до его рождения. Короче говоря, когда цвет еврейской нации был на переселен в Вавилонию, там началась усиленная ассимиляция. Кстати, 70 лет в Вавилонии они жили, 70 лет. Евреи были закрыты в бывшем Советском Союзе, подвергаясь массированной ассимиляции. Это тоже исторический факт. И по сути мы читаем, сейчас мы начнем читать книгу Эстер, мы увидим, как ассимиляция просто вычеркнула. Еврейский народ, ну, наверное, не все 100% были там какие-то и пророки еврейские, какие-то, может, маленькие библейские школы, синагоги или молитвенные дома, где поддерживали огонь, но в основной массе они просто растворились. Я вам покажу это из текста, но давайте сейчас к книге «Эстер», и я буду читать какие-то главы, не главы, а какие-то выдержки. Исфирь, первая глава, с 1 по 4 стих, Артаксех царствовал на 127 областями от Индии до Эфиопии. Великолепная, громадная империя. И в третий год своего царствования он сделал пир для своих князей. И 180 дней они гуляли, пили, и это было, естественно, не дружеское застолье, это было... Такая языческая дикая оргия, когда они просто теряли человеческое лицо, и чего бы там только не было, и я думаю, любой праведный человек был бы просто в шоке от того потока нечистоты, которая там была, но даже в доме царя, язычника, некоторые держали свой стандарт, и вот мы читаем опять-таки в первой главе с 10 по 13 стих: в 7 день, то есть они не сразу развеселились, а только в седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, и Он сказал своим евнухам: Пойдите, приведите царицу остинь пред лицо Мое, и чтобы она показала красоту свою. И написано чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя, 11 стих, в венце царском. И еврейские интерпретаторы говорят, чтобы она пришла обнаженная только с свинцом на голове. И она э, как бы проигнорировала это тело и сказала, мы, конечно, типа она сказала, мы, конечно, язычники, но я праведная язычница и унижаться не буду». Царь разгневался, что там с ней сделали, не вполне понятно, но через некоторое время воскорбел царь, потому что Исфирь была, была его любимой женой, вернуть ее он уже не мог, и ему нужна была замена, короче, устроили конкурс красоты, и вот таким образом, вот таким образом, Эстер попала в царский дом. И я хочу прочитать вам эти стихи, потому что как раз-то они конкретно говорят, ассимиляция, это Исфирь, Вторая глава, с 5 по 7 стих. «Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардахей. Очень часто, и я скажу, я рос в еврейском городе, в еврейской, идышской такой среде, в Белоруссии. И имя Мордыхай, это было, ну, не так уже распространенное, может быть, взрослые, пожилые люди на то время еще назывались Мордехай Мардых, или Мордехей. И мое поколение уже, родители не называли так. Нас называли больше греческими, именно в греческом зале, помните, в греческом зале, там селедку заворачивают. Короче говоря, я всегда думал, что Мардахей – это еврейское имя, но потом, изучая какие-то семантические вещи, я, это, это имя, которое выражает божество, идола, Мардук. И мы знаем, что при строительстве Вавилонской башни, ну так история нам описывает, было там два культовых э, помещения, посвященных богу Мардуку, Который принимал человеческие жертвоприношения, и Иштар его как бы женственной сопарницей, которая называлась Богиня Плодородия, и культ ей сопровождался самыми разными сексуальными оргиями. И потом Мардук и Иштар в в Библии являются нам под самыми разными именами. Допустим, Мардука мы читаем, Бааль или Зевс у греков, а Иштар это та же самая, из-за которой у Павла в Ефесе был конфликт. Там в Ефесе ее называли Артемида Ефесская. Патицер, короче говоря, мы видим, что Мардыхай, это человек еврей, который имя его было изменено в прославление бога Мардук, А Эстер, Эстер, его племянница, у которой было что-то, связывающее с народом, а именно имя Адаса, и это слово ивритское, определяющее фрукт, а, а пальму, а, а имя Эсфир или Эстер происходит, по всей видимости, от слова Иштар. Иштар, опять-таки, в честь богини плодородия. И здесь показано, что это люди, которые жили в среде Вавилона, полностью потеряли свое предназначение, полностью. И они занимали определенные позиции. Мы читаем, что Мардахей, он, э, за ним, он, написано, он сидел у ворот царских. И когда ты читаешь такие слова то первое впечатление – сидит нищий у ворот царских и, и, и, и просит пожертвовать, чтобы дали ему какую-то поддержку. Но напомните эту историю, как возле одной большой католической церкви сидят два человека, и у обоих стоят мисочки, и написано на одной «подайте» бедняку, а на другой написано «Подайте бедному еврею». И у еврея там почти ничего нету, а у того много, и подходит один сердобольный и дает еврею туда, кидает туда э, какую-то монетку и говорит «Ты бы надпись изменил, э, а тот тебя все будут игнорировать». А он уходит, а этот обращается. к своему этот, говорит: Этот «Будет учить нас, как делать конкуренцию». То есть я думаю, что Мордохей там, сидя у ворот царских, не занимался подаяниями по всей видимости из того что из текста мы видим он занимал какую то позицию в царской безопасности потому что у него были возможности услышать или расследовать и понять что какие то люди делали заговор против царя то есть он занимался в безопасности ну типа масад такой вавилонский в котором он э, был какой то определенная фигура, если мы читаем книгу Даниэль, мы читаем э, другие книги, то мы намеками видим, что многие еврейские люди занимали серьезные посты там в, э, при дворе Вавилонском, при, при дворе медийском при дворе Персидском. И Даниил, он даже был один момент премьер-министром, до такой степени, что ему там чуть ли он не был, чуть ли не совладельцем царства. Помните, как он сказал, если исполнится слова твои, ты будешь одним из нас, владеющими этими царствами. То есть невероятные позиции, но позиция, позиция, достояние не всегда сохраняют себя в подчинении Богу, в месте, где ты можешь... Использни, исполни, то, для чего ты призван, как я уже говорил про и Цхака и Якова, или про Павла, я веру совершил, течение совершил. Короче говоря, там вот у них был серьезный пробел, но мы читаем историю, был конкурс красоты, и мисс Бабилония вы была избрана Эстер, и, наверное, не только внешним видом, но и головой она обходила своих соперниц, и опять-таки, мы видим в этом некое предвидение Божье, руку Творца, которая незримо направляет и дает позицию. И я здесь хочу сказать некоторым из тех, кто крайне разочарован, особенно своими детьми, если они отступили от Господа Бога или забыли путь, который вы пытались передать им, первое, не наезжайте на них» а просто держите их в молитве, потому что, возможно, от Господа было, чтобы они прошли какой-то немного кривоватой дорогой, подобно как Исфирь, и там, конечно, мы не понимаем, что это значит, что она стала во дворе царя, понятно, там были идолы, чего -то там только не было, но Бог даже в этом был с ней, чтобы в один день вывести. Мы читаем дальше, Исфирь, третья глава, с 1 по 3 стих, после сего возвеличил царь Артаксекс Амана. И Аман был происхождению из Амалека. И это, это племя в свое время преследовало и убивало слабых израильтян, которые отставали от стана во время выхода из Египта. И тогда Моше, по слову Господа, определил навеки брань Израиля с Амалеком. То есть у Амана на генетическом уровне было отвержение, но, послушайте, и, и, и, и, и сами взвесьте, объективность моих слов, потому что многие верующие часто были научны таким словам или интерпретации слов апостола Иакова, что Бог сам не искушается злом и сам никого не искушает злом что интерпретация этих стихов говорит – это не Бог, это дьявол. Послушайте, в мире только есть один хозяин, это не дьявол, только Бог хозяин всего. Я лично даже верю, что когда дьявол искушал Иешуа, и сказал ему, поклонись мне, а я тебе отдам все царства мира сего, потому что мне принадлежат они. Я думаю, что и здесь он лгал, Иешуа. Иешуа прекрасно это все понимал. И не принадлежат ему все царства. Понятно, есть какие-то злачные, низкие места земли, где он господствует, потому что там его люди. Но в общем, это ложь, он отец лжи, Бог над всем хозяин. И вот здесь Господь Бог допускает, что Аман усиливается, амаликитянин, у которого есть генетическая ненависть к Израилю и допускает, чтобы это зло пробудило в еврейском народе, который практически ассимилировался, размылся в Великой Вавилонии, опять то призвание. И мы читаем в третьей главе с 7 по 9 стих, что в Первый месяц, который есть месяц, Нисан, э, пред лицом Амана изо дня в день из месяца в месяц э, бросали пур, жребий. Слово пурим происходит от слова жребий. Есть некая коннотация также с словом кипурим, ем кипур, день избавления там два козла, и тоже бросают жребий, пур, как, на какого выпадет что. Короче говоря, вот они в месяц нисан, кстати, здесь, если те, кто имеет немножко аналитический разум, сразу видят, почему в еврейских. Э месяцах появляются такие названия «Кадар», «Ниссан» и прочие. До этого, до вавилонского пленения, в еврейском календаре были первый день недели, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой шаббат. А месяцы были первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Тоже по номерам. А здесь уже вавилонская традиция ворвалась в нашу культуру. И какие-то месяцы называются так. Но на моя проповедь не об этом бросали пур. Они бросали пур, чтобы понять, в какой день сделать день возмездия Амалека Израилю. И у них выпал жребий на 12 месяц, то есть на месяц Адар. И тогда Аман, которого царь приблизил к себе, он говорит царю, «Слушай, есть один народ, 8 стих 3 главы, разбросаны и рассеяны между народами по всем областям царства твоего. Законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их, их надо истребить. Ну, короче говоря, такое уже было в еврейской истории не один раз, но мы видим, как зло начинает атаковать Израиль, и 4 глава с первого стиха, Вдруг показывают, как Мордахей, гордо носящий на себе имя Господа Бога Вавилонян, Мордука, вдруг раздирает одежды свои и возлагает на себя вретище и пепел. До него вдруг доходит. Боль заставляет кричать. Боль, сердечная мука, душевная мука – заставляет обращаться, и есть много отступников, у которых случаются сложные вещи в жизни, они начинают кричать, и говорить: «Господи, помоги!» поэтому, поэтому иногда предай Господу путь свой, и Он поможет. И мы читаем, в третьем стихе, ровно и во всей области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование иудеев, и пост, и плач, и вопль, и вретище, и пепел служили постелью для многих. Знаете, мне вот эти вот все вещи напоминают одну историю, сейчас я и скажу, но ну, вот прочитаю еще с 8 стиха, когда там Мардахей и Эстер уже оправились от своего ассимилирования, когда они смогли выстоять, обратиться к Богу, от Него получить силу, вернуться к корню и не слушая подверглись проклятию, а начав слушать, дали вот этому гену, я не знаю, есть ли это ген Бога, вдруг заработать внутри, пробуждая. «О, у меня есть призвание по жизни, я для этого пришел в этот мир, я должен быть светом царя, я должен быть солью царя». Помните, еще сказал, «Вы свет и вы соль». И, и написано, что, я читаю, с восьмой главы уже из Фири «Перескочил». Царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить и убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. И в один день по всем областям царя Артаксеста, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяцы Адария, то есть они восстали против противников. И я опять хочу повторить то, с чего начал свою проповедь. Мы люди верующие. Писание нас четко призывает молиться за законы, молиться за властей. Но власти иной раз косячат. Ну, так делают, это мягко говоря. Приступают то, что Бог определил каждому человеку, я повторюсь, свобода выбора. Я то, что я есть, и я решаю, что хорошо для меня. Пускай в глазах других это будет плохо, но это хорошо мне. Вы знаете, в израильских школах с младших классов детей учат одной поговорки. И это направлено на то, чтобы родители их физически не наказывали. И дети приходят с такой мантрой, и говорят, «Агувшили, загувшили! Мое тело – это мое тело!» То есть нельзя меня бить. И вдруг вот сейчас я повторяюсь, наверное, у нас, ну, только откройте израильские новости, каждая вторая полоса написана, мы сделаем так, что те, кто вакцинированный, идут налево, а те, кто вакцинированный, идут направо. Э, те, кто вакцинирован, идут вверх, те, кто не вакцинирован, вниз. Я повторюсь, может быть, э, те, кто не хочет делать вакцину, или наоборот, им нужно желтые звезды нашить, а другим зеленые, чтобы сразу было видно, кто есть кто. Это большое зло. И важно нам, верующим людям, ходатайствовать, потому что сердце царя в руке Бога. И наша молитва, иной раз наш крик могут изменить ситуацию, дав каждому делать свой выбор. Особенно в таких вещах, которые касаются огувшили-угувшили. Мое тело – это мое тело. И я повторюсь, опять в граем, я не говорю за или против вакцинации, совершенно нет, каждый решайте, что нужно. Я знаю людей, которые делают, я знаю людей, которые не делают, и каждый оправдывает свой шаг бавакаша. Это не критично, в моих глазах вообще эта вся тема, это не отступление от Господа Бога. Пусть Бог вам даст мудрость, и как вы поступите, так будет правильно, но у других нет права никого заставлять. Короче говоря, вот здесь мы видим, что воздвигнув зло против еврейского народа, Бог добивается того, что обращение происходит внутри. И это обращение происходит не только внутри Израиля, внутри Артаксекса тоже происходит. И враг Амалек несколько раз подряд просто буквально посрамлен. А Израиль вдруг начинает чувствовать, что вау, «Бог мой, ты же все-таки все это контролируешь». Я перехожу к восьмой главе, дальше читаю с, 18, с 16 по 17 стих. И вот эта победа, это избавление, оно вдруг срабатывает следующим образом. Читаем. «А у иудеев после победы было тогда освящение, освящение и радости, веселье, и торжество». То есть мы восстановили свой путь» и во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев, и, у, иудеев, и веселье, пиржество, и праздничный день. И вот странная-странная цитата из книги Эстер, стих 17. «И многие из народов страны», а в самом начале я говорил, что эта страна простиралась, и покрывала всю Азию, часть Африки, Вавилонская империя. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. И это подобно обращению к Господу Богу. Это некое пророческое действие, про которое потом говорили апостолы, в книге «В деяниях апостола», там, где сказано, что Бог восстанавливает скинью Давида, чтобы и многие другие народы вошли в нее, приобщившись к Богу Авраамову. Я буду заканчивать и хочу закончить только одной цитатой из первого послания Петра, 2 глава, 9 стих. И Петр как бы в эту же самую тему комментируя вопрос Возвращение к призванию, возвращению к корням. Он говорит евреям и уверовавшим через Иешуа в Бога Израилева, не евреям, он говорит, но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать призвавшего вас, совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я повторяю эти слова, здесь вообще нечего дополнять. Мы мы должны знать, для чего мы призваны. Каждый со своей индивидуальностью, каждый со своим характером, но мы должны то в нас, неугодное Господу Богу, подчинить Его угодному. Если мы гневливы, мы должны преобразовать это в ревность по Нему, а гнев наш умереть. Если мы завистливы, мы должны начать учиться, чтобы развиваться, но не копить в себе эту черную зависть, которая сушит кости. Если мы лжем, то мы должны учиться путям прямым. И в некоторых вещах несколько недель назад Дима говорил о таком примере, как рисун от СМИ, самодисциплина, чтобы мы могли изменяться. Я хочу закончить. Мою проповедь сегодня пожелав всем, Божественного откровения, водительства, восстановления, идентичности, призвания, избрания. И чтобы праздник Пурим не был для вас еврейским Хэллоуином, но чтобы был еще одной возможностью, чтобы ходить перед Богом своим, как написано в священных писаниях. «Небесный Отец, прошу у тебя этого откровения». И я молю Тебя о тех, кто из-за змея-искусителя отпал. Прошу Тебя, простри руку свою, и пусть Твое спасение будет на них, и правда, и истина. Вашем Ишуа Хамашех. Амин.